Что по лету никак не получается. Обычно зимой туда. Какие-нибудь морозы наступаешь. надо обязательно. Минус 32 да. достать, чтобы встречалось. Угу. Ну что ж, друзья, наш вечер. Ну, лица уже подходят, да? По чату так скажем. Сегодня мы с вами собрались в честь в преддверии наступающего нового 2022 года. Uh, таким узким плотным кругом uh, подвести итоги поздравить всех с наступающим но ну и передать эстафету на будущий год uh, запись у нас с вами включена uh, тема нашего сегодняшнего вебинара не совсем достаточно oh, у нас достаточно достаточно uh, uh, Год для достаточно был достаточно достаточно достаточно Да, насыщенный. Андрей, достаточно достаточно стыдно But... за партнеров. Активность практически нулевая, да. Мероприятий. Так, Виталь, ты меня слышишь? Скажи мне, пожалуйста, мы с тобой говорим вместе. Ну, надеюсь, всем все слышно. А, продолжу. У нас достаточно был насыщенный, интересный год. У нас прошло очень много мероприятий, самое грандиозное. Мы все с вами встречались в апреле этого текущего года в Москве. Мы познакомились не только онлайн, мы познакомились лично. Мы провели а, мега крутое мероприятие. А, в этом году мы дважды а, в, в компании Века и... А, Наша биржа Coin Galaxy были платиновыми спонсорами, форумами по блокчейну. Более того, у нас открываются офисы в регионах, у нас планируются новые проекты, но об этом подробнее расскажем чуть позже. Тайна зависть будет открыта. Ну и подробнее о том, что достигнуто. Да, у нас были изменения в нашей бирже, в компании в целом. Да, я хочу передать... Слово Максиму Юдичеву. Сегодня не только я буду вещать с экрана, и ребята в том числе также подведут итоги, расскажут подробнее, и э, на мы с вами э, оформим. <с Максим, пожалуйста. Ага, спасибо. А, так, ну что, а, вчера а, еще подводил а, итоги, там целый час вещал, а, что мы там с точки зрения биржи за год сделали. вот И сейчас с удивлением обнаружил, Лен, ты сказала, что мы, оказывается, в апреле этого года собирались, все тусовались, встречались, и такое ощущение, как будто это было уже сто лет назад. Вот. А по факту это все произошло в этом году. Вот. Так что всем спасибо еще раз, кто организовывал это мероприятие вековское, вот, всем организаторам спасибо большое, что получилось такое классное событие у нас, такой эвент. Также хочу сказать, что вот биржа, да, она уже стала такой неотъемлемой частью меня. Вот, и когда уже поздравляю с днем рождения биржи, у нас сегодня там или завтра, там кому как удобно, так еще параллельно день рождения биржи, потому что у нас первый первый посетитель клиент, да, как его пользователь зарегистрировался 30 декабря 2019 года, то есть биржа уже два года работает, вот, поэтому у нас там тоже такое событие, вот, и, ну, то есть вот конец года, он такой насыщенный всякими праздниками, тире достижениями, я в принципе а к праздникам больше отношусь, знаете, как, ну, вот, там, Новый год или а, день рождения, да, а, ну, именно, вот, там, персональный, личный, ну, такой себе праздник, потому что, как бы, прикладывай, не прикладывай усилия, оно все равно настанет. А вот а, такие дни рождения, как, там, день рождения биржи, день рождения компании, а, это уже, а, ну, такие а, праздники, которые, вот, чувствуется, что, вот, прошел год, люди вложили силы, люди вместе работали, добились каких-то результатов. Вот это здоровский праздник. Все постарались, все молодцы, Вот можно поздравить. Поэтому ну, в любом случае да, Новый год, наступающий, да, там 31 декабря, все-таки это ну, такой день подведения итогов. да. Поэтому я вижу, какую работу все проделали, если мы берем этот промежуток 31 декабря до 31. Поэтому я думаю, подарочки от Деда Мороза все не зря будут получать под елкой завтра. Вот, поэтому всех вас поздравляю. И а, администрацию а, компании Века, и всех партнеров компании Века, которые и здесь в чате собрались послушать а, поздравления, а, и кто будет смотреть записи. И те, кто нас не посмотрит в записи, тем передавать наши поздравления персональные, личные. О, спасибо. А, да, передаю, нас... да, передаю микрофон уже а, Петру Балашову. Вот, Петр, давно не виделись. Вот, рад увидеть а, хотя бы с так, хотя бы в онлайне. Спасибо, спасибо, Максим. Ну, еще раз поздравляю с днем рождения биржи. Вот. Как раз хотел лично поздравить. Тем более, что да, мы с Максимом совершенно в разных странах живем сейчас. То есть, он на одной стороне страны, я на другой. Вот, ну совершенно, на противоположных плюсах, поэтому мы никак не можем встретиться, естественно, это очень далеко нам. Вот, но не об этом сейчас речь. Мы очень здорово, действительно встретились. Было очень примечательное мероприятие, которое, ну для меня было, конечно, это фантастическое мероприятие, потому что очень хотелось всех увидеть. Буквально единственное, кого не было, это Искандера, к сожалению. но так, так получилось, получилось. Вот. И это дало заряд на будущее. Вот даже несмотря на то, что у нас какие-то летом были сложности, ну, кто-то кто не выдержал, ушел, кто-то, значит, затаился. Остался, я считаю, остался мощный коллектив, те, кто остались, это надежные, верные люди, верные партнеры компании. Это очень важно. И когда я летом уже э, ну, попросил Искандера, чтобы он мне передал гильдию «Старт», просто потому что, ну, естественно, не нагружать его, и занялся серьезной гильдией «Старт», я посмотрел, какие у нас классные партнеры, которые очень здорово помогали раскачивать гильдию. И самое важное, что... Я не ожидал, честно говоря, такого взрыва к осени, хотя действительно усилия прикладывались для этого. Когда все остальные тоже схватились, и золотое сечения, ну, никогда так, только что на запуске, может быть, отдельной гильдии работала, так работало, что не справлялись и программисты, спасибо, кстати, нашему программисту, который все-таки поддерживал меня и помогал, чем мог. На данном этапе. И Илоне спасибо большое за помощь. Э, всегда отзывалась. Вот. И особо большое спасибо нашему дружному коллективу э, партнеров, которые действительно включились в работу во всех гильдиях, которые э, подняли э, матрицу «Золотое сечение», за отвечал, в общем-то, за развитие на такой уровень, что нам не снилось, в общем-то, это было, ну, грандиозно было, я, честно говоря, было тяжело, конечно, но я пережил такие счастливые моменты, потому что для меня эта матрица – это кусок моей жизни, отданной именно ей, да, и это очень важно было. И я вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех-всех партнеров, которые остались верны нашему делу, я желаю, чтобы… У тех, у кого, может быть, еще пока не все получилось, которые не достигли того, чего хотели, чтобы в будущем, в ближайшем будущем, у них все, все вышло здорово. То, что они запланировали, оно обязательно будет, потому что если есть вера, значит, будет успех. Если нет веры, ничего не будет. Вот. И я хочу пожелать вам всем, друзья, огромного здоровья для того, чтобы... Не помешали все эти вот э, перепитии с э, вирусами и прочим, э, не, не помешали воспользоваться плодами той работы, которую вы проделали. Действительно, большой работы. Особенно важно было и приятно было, что... Пришло очень много новичков, которые ну, сумасшедшие покупки делали в этих гильдиях. Я просто смотрел, у меня буквально вот такие вот глаза были. Ну, молодцы, ребята, они поверили, они пошли за нами. Вот это очень важно было. Вот. И я думаю, что мы не подвели в этом плане Искандера, потому это было его любимое детище. Вот. И, собственно говоря... Ну, мы, наверное, отчасти не полностью, но мы выполнили те планы, которые мы должны были достигнуть в этом плане. Я не говорю за другие, здесь уже, наверное, Виталий скажет и все остальные. Вот. Но в, как раз в «Матрице», ну, я считаю, мы очень много сделали. Я поздравляю всех наших партнеров с тем, что… Несмотря на всякие трудности, мы завершили, завершаем, неплохо завершаем наш год, что у нас сложился такой коллектив, с которым нам любые проблемы, любые сложности, они по плечу. Мы справимся со всеми делами. Вот. Спасибо вам за ваше участие, здоровья вам, вашим семьям, таких же, может быть, успехов в приобретении Одного, второго, третьего, ну, тех материальных благ, которые, ну, вот, Виталик как раз и у меня тоже самое, были очень ясный год в этом плане, несмотря ни на что, да, несмотря на все трудности. Я желаю, чтобы у вас всех точно так же получилось. Читайте, вот, и вы придете к вашей мечте. Удачи вам, друзья, в новом году. Спасибо большое, Петр, спасибо. Но давайте слово передадим а, Леше а, Крешкову, Алексею. Алексей, сегодня у нас на этой неделе, прям как на работу, каждый день вебинары. А, Лёш, поделись, пожалуйста, своим впечатлением, свои итоги, да, и, и пожелай нам, пожалуйста, самого чего-нибудь суперского такого. Ну, вообще, еще раз всех приветствую. Как Лена сказала, как на работу, это не на работу, это просто моя жизнь. На сегодняшний день это просто моя жизнь. Многие спрашивают там, откуда, как, что ты вот это понимаешь, это там то, все. Я говорю, я живу в этой компании. <coughs> это ответ на все вопросы. Почему я понимаю, почему я это так вот говорю, так все вижу. На самом деле происходят такие интересные вещи, мои партнеры это уже знают, они слышали. Я сейчас поделюсь по всеми, со всеми, кто здесь есть и кто будет смотреть. Когда запустились вот эти крутые промо от компании, это для всех было неожиданностью. Никто не знал, что вот такие промо будет. тем более вот, вот эта промо под 1%. Его, ну вот, когда оно было в июне месяце, если не ошибаюсь, предыдущее, и все ждали, когда, когда, Они а не будет, а не будет. И тут просто неожиданно, никто не ждал. И такое чувство, вот одно промо, второе, третье, четвертое, и мне просто личку начали засыпать. Вроде я, ну да, я активный, но я, как сказать, я не у истока встаю, я в полтора года в компании. И у меня личка начала засыпаться, как будто эти все промо запускал я и как бы с одной стороны приятно и с другой стороны но физически нереально одному человеку просто взять и всем подряд вот так отвечать вообще как бы что я хочу сказать вот всем партнерам я в сообществе чуть больше полутора лет нас сюда позвали как и большинство людей на деньги нам сказали смотрите можно здесь купить сейчас цена поднимется можно продать можно хапнуть денег когда наши наставники ушли хапнув денег мы остались. Я не буду говорить количество. Мы остались с Юли Мирной. Это был лидерский состав. Мы заходили сюда в сообщество. Петр помнит, наверное, когда выходил с нами на связь Петр и Скандер, когда мы за матрицу спрашивали. И у меня были вопросы. В основном все молчали. У меня вопросы: а это почему, а это какая это чё. И мне надо было понять, как эта матрица работает. Все, и в во оконцове, вот мы с Юлей Мирной остались вдвоем из всех лидеров, которые с этого сообщества пришли. Но самое обидное то, то что они не то, что просто ушли, они начали говорить, все, продавайте, все, века больше работать не будет, все, быстрее сливайте, по чем можно. И побежали. Мы с Юлей так, что делать? Компания ведь работает, надо разбираться. И мы тогда знали только акселератор Golden Radio, и получается... И все, и бинар. А на тот момент, кто помнит, было очень много проектов, где можно было зарабатывать. И, естественно, получается, Юля добралась до Искандера, Искандера первой линии. Я, получилось так, что пошел к Юле в первую линию, и мы начали разбираться. И когда мы реально разобрались вообще, какая цель у компании, какой вектор развития, что делает компания. И вот тогда мы поняли, что мы просто оказались в нужном месте. И вот, чтобы долго не говорить, я просто могу очень долго говорить, говорить, говорить, нам не хватит часа и два. Что я хочу пожелать всем в преддверии Нового года? Разберитесь с идеологией компании. Разберитесь, что мы делаем. Разберитесь с теми технологиями, какие мы делаем. Разберитесь с тем, получается, что вообще происходит в мире. Потому что мир очень сильно меняется. И многие не то, что не видят, они не хотят этого видеть. Уже даже с экранов телевизора и про криптовалюту говорят, и токенизацию говорят. И что самое интересное, вот я всегда провожу параллель, что нам говорит Искандер и что вещают. И на самом деле, о чем говорит Искандер уже почти три года, ну можно сказать три, потому что февраль не за горами. Об этом сейчас начинают на уровне даже правительств, государств говорить. Нашему президенту уже с Арабских Эмиратов предлагали оплачивать нефть криптовалютой. Если уже президенты об этом начали говорить, ну, я думаю, что стоит задуматься об этом. Мне самому когда-то в пятнадцатом году сказали, о, смотри, биткоин, за ним будущее. Я человека куда-то там отправил. И спустя несколько лет я только понял. И сейчас я воспринимаю века, это, ну реально это второй биткоин. Разница только в чем. Биткоин это была просто цифровая валюта, неизвестность, действительно люди не знали, что это будет, не будет и просто не было ничего, просто люди. Теперь возьмем века, все уже знают, что криптовалюта, все это цифровая, вот так даже скажем, не криптовалюта, а цифровой актив это будущее, но это реально будущее, все мы туда уже уходим. Кто не в курсе, с января 12 банков начинают тестировать цифровой рубль в России. В Китае цифровой юань запускают. И еще где-то какие-то страны там, ну, много примеров. Сальвадор уже банкоматы с биткоинами поставил. И получается, сейчас мы понимаем, что криптовалюта это будущее. И есть вот компания наша века, которая не то, что просто придумала там актив век и токен, их же много. Важно понимать, что мы не просто криптовалютное сообщество, мы технологическое криптовалютное сообщество. Мне звонила женщина, Виталя, должен помнить, последний день форума на блокчейн, Лена, кстати, тоже должна помнить, последние минуты ко мне подошла женщина, и мы с ней стояли, разговаривали, она мне недавно звонила, и... Получается, она была в сообществе приблизительно в то же время из той же команды, что и я попала, у нее был депозит в бинаре, и слово за слово мы разговаривали, она говорит, я думала, что уже века нету, а что вот с этим делать? Естественно, я ей сказал. И буквально, наверное, месяц назад она мне звонит и говорит, Леш, ну что, когда уже Искандер блокчейн запустит? Я говорит, целенаправленно говорит, буду заниматься токенизацией компании как посредник. Я, говорит, просмотрела все, что есть на рынке. Все, что, говорит, на сегодня есть, это все не то. Я, говорит, жду блокчейн э, Искандера. Естественно, как бы я сказал, вот то, что у нас информация есть, но она ждет конкретно блокчейн Искандера. И она сказала, я Искандера, э, знаю полтора года. Я о нем читала, смотрела, изучала все это. Это действительно человек, слово и дело. Э, и поэтому, как бы, я нахожусь здесь, я живу этой компанией. Я здесь развиваюсь, и я желаю каждому разобраться в этой компании. Буду, наверное, это передавать слово. Всем в преддверии Нового года желаю счастья, здоровья, э, семейного благополучия и всего-всего самого наилучшего. Ставьте цели и добивайтесь их. Да, спасибо, Леша, большое. Цели, действительно, традиция уже у некоторых ставить амбициозные цели, а потом сверять, Да. Все, что достигнуто, все, что пройдено, а может быть, что-то даже прожито было намного лучше. Но я говорила, что у нас сегодня будут небольшие а, такие подсказки, и хочу передать слово Екатерине. Катя, расскажи, пожалуйста, о, о небольших таких а, подарках, которые готовятся. Тебе, пожалуйста, слово. Ты наконец-то с нами. Наконец-то мы тебя подключили. Давай, Екатерина. Так, добрый вечер, коллеги, партнеры, друзья. А, у меня сегодня интернет сильно шалит, поэтому очень попрошу вас сказать: меня слышно. Видно, вроде как видно, да, а слышно, слышно ли меня, я этого не понимаю. Тебя слышно. Все, все хорошо, Тебе отлично. Слово. Конечно же, в первую очередь хочу поздравить всех партнеров, всех коллег с наступающим Новым Годом. Это был у нас подходит к концу третий год развития сообщества, считается, что это один из самых сложных лет в бизнесе, третий год, мы его с достоинством выдержали, прожили и сейчас готовится множество новых проектов, множество новых идей реализует Искандер Шамилевич. И мы вместе с ним, как сказал uh, Петр Балашов, остались самые стойкие, остались самые верные, остались те, кто пойдут до конца, а кто ушел. Те, видимо, не, не наши партнеры, а кто с нами. Мы все выдержим, мы много чего нового интересного готовим. Uh, участие Дважды участие в блокчейне показало... Серьезность на намерений компании, серьезность на намерений основателя. Состоялась грандиозная встреча века в Москве, множество новых офисов открыто, впереди еще больше открыто, еще чаще, надеюсь, будем встречаться, так же, как встретились там в апреле этого года. Да, многие ждут блокчейн 2.0. Работа над ним идет, серьезные разработки, серьезные разработчики в компании в компанию привлечены для дальнейших, для, для разработки блокчейна 2.0 и на его основе разработки проектов, разработки разных продуктов. Это что из новостей, что можем сказать. Следующий год будет очень насыщенный, насыщенный на Проекты насыщенные на технологические какие-то новинки в сфере интернет-инвестиций. А так, с наступающим Новым годом, самое главное, партнеры, всем здоровья, любви, удачи, чтобы этот, этот вирус наконец-то покинул мир, чтобы... Тепло и уют в доме каждого из вас всегда вас сопровождали. Большое спасибо, Кать. И у нас остался Виталий Селиверстов. Виталий, тебе слово, пожалуйста, включай микрофон. Очень ждем, очень хотим тебя слышать. Да, добрый вечер, партнеры. Очень рад присутствовать на этом мероприятии. Я уже, можно сказать, такой один из старожилов, да, который третий раз поздравляет наше сообщество с Новым годом, с наступающим Новым годом. Мне очень приятно, что большинство моих партнеров, которых лично я пригласил, да, которые очень близки, да, к моей структуре, к моей команде основной, они верят, до, ну как, нельзя сказать, до последнего, да, они верят, они чувствуют, они знают, куда мы все идем вот молодцы ребята большой вам респект и я вам больше скажу что все, все вот эти трудности которые вы испытываете все это вам потом стоится и вознаградится на самом деле как говорят по вере вашей вам и воздастся ваша вера очень крепка, и вы очень сильны именно этим и мне нравится что наше сообщество сейчас прошло вот эту обработку она закалила свой характер оно стало сильнее оно стало мощнее и проявились те люди, на которых можно действительно рассчитывать и опираться. Потому что когда тебе хорошо, да, и везде хорошо, все как бы, ну, тогда и все хорошие. Вот. А когда вот в такие моменты, ну, я считаю, что это как бы, как испытания нужны. Они не только нас закаляют, но они и проверяют вот эти вот наши внутренние связи, да, нашу дружбу, там, наши какие-то отношения, бизнес точно так же они проверяют. И я считаю, что мы прошли это испытание достойно. И большое спасибо этому году, что он нам дал новый тренд, да, он развернул наше развитие. Что Искандер обратил внимание, и причем надо отметить, что он вовремя обратил внимание на это. Да? Если бы он позже сейчас бы начал только задумываться, чтобы мы переходили на новые технологии, да? на создание собственного блокчейна, который будет нужен, который будет полезен да, другим криптовалютным сообществам. Потому что как мы хотели, как нам казалось, что мы хотим коллаборироваться с другими да, э, людьми, с другими комьюнити криптовалютными но все-таки э, не было у них э, интереса к нам, да. А вот именно наша технология, она должна как бы, этот интерес им дать, и э, мы ждем ну, не просто там как бы увеличения нашего сообщества, нашего комьюнити, а именно такого взрывного какого-то эффекта от э, презентации нового блокчейна. Как Искандер нам обещал, да, 21 февраля на дне рождения э, нашей компании он объявит, да, объявит про дорожную карту, расскажет про планы развития. Но то, что мы знаем, вот, вот эти крохи, да, информации, они уже говорят о масштабности, они уже говорят о надежности, о солидности вот этих вот планов, которые поставил перед э, собой Искандер и который он нам озвучит в итоге, да. Вот, так что все ждем этого события. А так, вот, у, наш год, вот проходящий, проходящий, да, год быка, он был именно для тех, кто трудился, да, тех, кто пахал, как бы, да, на этом поприще нашем, да, он очень профитный на самом деле. Ребята, еще раз подчеркну: на каждом брифинге, на каждом зуме я стараюсь, чтобы все наши партнеры стали активными. но не просто там активными, что вот я не умею там приглашать или еще что-то, да, но будьте активными, вот сегодня день рождения у нашей биржи Galaxy, да, ну, поставьте вы лайк, да, в YouTube, там, да, вот был же стрим, все. Поставьте коммент, вот в этом будет активность. И как только мы все в нашем комменте будем настолько активны, причем это ничего никому не стоит, да, мы еще больше и быстрее разобьемся. Вот, наш год уходящий, до да, год быка, как я еще раз говорил, да, он был богат на такие кардинальные события, мы первый раз в жизни объединились все, да, мы познакомились лично на встрече, которая проходила офлайн, да, на земле, и это было грандиозное мероприятие, мы увидели всю щедрость Искандера, да, все, как бы, и причем это событие было создано именно нашими партнерами, понимаете, вот все вот это вот организация события, все вы молодцы, да, с душой мы выкладывались те ребята, которые именно участвовали в организации вот этого мероприятия. Точно так же на форумах, на блокчейн, первый форум, когда в апреле, да, Макс выступал там, выставлялся с нашей биржей, Второй форум вот в октябре, когда и мы были. Большой респект ребятам всем, кто поддерживал нас, кто, ну, приезжал туда на форум, кто... Даже обычные лайки и то в прямом эфире, это все было, как бы, ну, большая поддержка была. Мы чувствовали плечо ваше рядом. И... Вот этой вот целостностью, вот этой вот опорой, да, вы даете сил нам двигаться дальше. Ну вот сейчас, когда мы все, вот этот весь наш опыт, который мы собрали за трехлетнюю жизнь нашего сообщества за трехлетнюю работу когда мы наложим на технологию которую нам готовит искандер да и вот вместе вот именно вот таким вот как сказать, такой коллаборацией, да мы двинем эту идею в жизни нас ждут ну очень великие дела на самом деле следующий год тигра да я желаю вам всем сил да, всем уверенности вот этих вот тигринных сил да. Ярости к хейтерам тоже желаю, да, тигринной. Вот. Э, тигр такое благородное животное, да, оно и грациозное, оно и мощное, оно и сильное. И я хочу, чтобы именно вот старт нашего блокчейна 2.0, он и был такой же грациозный, вот как тигр в прыжке, да, чтобы мы увидели всю мощь вот этой технологии, которую Искандер хочет передать миру, да, подарить миру. Потому что как бы комьюнити со своей монетой, ВЭК, да, он уже как бы подарил, да, а, ну, это вот такой частный как бы случай получился, да, мы ограничены какими-то рамками, да, наше сообщество развалось, до да, 35 тысяч, по-моему, участников, да, то сейчас совершенно другой будет такой мощный прыжок, дай бог, чтобы это скорее произошло, дай бог всем сил нам подхватить и поддержать, и еще раз скажу вам, ребята, действуйте сразу, вот как только появляется информация, не надо что-то там раздумывать, выдумывать, вот сейчас, пока мы общаемся, здесь говорим, да, пока мы там работали там, месяц назад, там, два месяца назад, огромнейшая работа делается именно по созданию блокчейна, большая команда его пишет, большая команда его создает, и вот как только мы получим вот эту информацию, не надо думать, как сделать, надо было лучше, или не надо думать, каково еще потом улучшить, да? Вот дана вам вот это вот, ну как, данный инструмент, да? Дана вот эта лопата. Давайте сразу же кидаться в бой. Давайте копать и давайте зарабатывать деньги, да, себе, нашим семьям, нашим близким. И причем заметьте, да, у нас вот даже искандер, да, он как наш партнер. Чем выше курс монеты, да, тем богаче будет искандер, да, тем богаче будем и мы. Поэтому вот относитесь к этому так относитесь как к своему дети еще как он относится к этому так и вы должны относиться если мы будем любить нашу монету если мы будем любить наше сообщество будем любить вообще эту идею вот этот бизнес которым мы участвуем в нашем сообществе да, то все будет хорошо и обратите внимание на тех людей вот действительно брите пример с них кто всей душой горит за комьюнити да и у них все получается у тех кто хейтит вот Просто по спискам вспомните, кого мы уже не видим вообще в чатах. Не потому, что их там забанили, не потому, что их там выкинули. Просто они сами уходят. но ну, не задерживаются здесь плохие люди у нас. Посмотрите, кто остается. Есть же люди, которые с самого начала, да, которые еще даже вот отсюда, вот даже у нас присутствует здесь в чате, да, она вообще с 2018 года в теме Искандера. Вот, вот смотрите на этих людей. И никогда не было ни какой-то паники, ни скулежа, ничего, да все на позитиве, все под настроением. Да? Вот берите пример с таких. И вот как только объявят Искандер вам об этом новом блокчейне, сразу подхватываем и все вместе его несем в мир. И давайте эту бомбу, которую он нам даст, вот по назначению используем, все будет шикарно. Ну, всех еще раз с наступающим Новым Годом. Всех вас обнимаем крепко. Да? Удачи вам, вашим семьям, всем достатка, всем здоровья. Будьте счастливы. Спасибо, Виталий, большое. Действительно, и, э, много чего произойдет, много каких ожиданий мы ждем, действительно. Но, в свою очередь, я хочу тоже пожелать всем э, мега-крутого, э, не менее э эффективного года заходящего, год тигру, там ПК-22-го. А за все три года э, я тоже наблюдаю такое развитие компании, да, Виталий меня поддерживает, когда... Все это начиналось с небольшого количества людей, да? когда мы вместе пришли, а давай пойдем или не пойдем. Я, между прочим, сама, каюсь грешна, не сразу да, подключилась к команде, но в любом случае теперь я здесь и я с вами. Я горжусь нашей командой, я горжусь теми достижениями, которые мы прошли. Действительно, три года в бизнесе это сложно, действительно, это очень а, Никовый момент, да, да, и вот очень важно а, пройти и, а, секунду, очень важно пройти, перешагнуть. А, да, в, не, не, в бизнесе не бывает всего гладко, вот а, партнеры, друзья, коллеги, ребята, я сейчас обращаюсь к каждому, очень часто задаются какие-то Каверзные иногда вопросы, но это бизнес, ребят, здесь ну, должна работать команда, и все зависит от того, как мы поведем это колесо, ведь если к телеге поставить кривое колесо, ну, скорее всего, оно не поедет, и наша задача – обтесать это колесо, отполировать, чтобы оно, ну, как минимум, там от «Мерседеса» премиального сегмента было, ну, или от «БМВ», да? от телеги это не очень уже хочется на таких колесах ездить, и э, в свою очередь я хочу пожелать каждому относиться, э, э, чтобы каждый отождествлял себя с частичкой чего-то мега крутого, чего-то большого. Естественно, у нас будут встречи, естественно, мы проложили эту дорогу, естественно, мы встретимся с вами весной на презентации нашего продукта. Э, из тех компаний, ну, говорили, да, повторюсь, что из тех компаний, которые были весной представлены, осенью мы не увидели. А, наша компания расширила границы. Если только была представлена Coin Galaxy, то осенью мы уже и от ну, как представители компании Века а выступали на форуме и нам задавали вопросы. О, вы еще здесь? Нам было, конечно, очень приятно. А, пока мы еще не окунули интернет-индустрию, но тем не менее а, начало положено и мы знаем точно вектор у нас задан. Мы знаем, куда двигаться. И, знаете, я много своей жизни где училась, и вот немцы мне нравятся, они всегда делают такой завуалированный подарок, да, и хочу в свою очередь тоже подарить его невербальный такой подарок. То есть вот тот вектор, который мы задали, мы точно теперь знаем, к чему стремиться, к чему учиться. Ведь мы в этом году столкнулись, э, многие, э, с тем, что мы, в принципе, не знали ни профессиональный сленг, ни технические особенности, ни навык какой-то там. Все это мы приобретали в течение года. У нас очень хороший опыт, и его только нужно обтачивать, да, чтобы мы засверкали как границы этого бриллианта, чтобы светом озарить э, масса, озарить все. И э, всех с наступающим 2022 годом, всем успехов. И я желаю много успехов. У человека не может быть одного успеха, у человека должен, должно быть их много. Ведь как только вы достигаете, ну, то есть что такое успех? Это четко прописанная цель. Как только вы достигнете определенной цели, по идее, должно что-то закончиться. Но вряд ли... Кто-то планирует заканчивать этот цикл, поэтому а, успехов должно быть много. И напомнить хочу в начале нашей встречи, наверное, обратили внимание, что сегодня традиционно была новогодняя музыка и также ремейки. У нас объявлен флешмоб по ремейкам, и я благодарна, что достаточно быстро вы все откликнулись и все начали постить эти ремейки. Вот сейчас Роман Челышев, спасибо большое, кидает ссылку. Вы можете пройти по ссылке и проголосовать по самым понравившимся ремейкам. Буквально завтра до двух часов по Москве, до 14.00, мы проведем, выберем лучшие и посмотрим, какое количество лайков будет, не лайков, плюсиков, да, все условия прописаны в чате, Можете посмотреть и а, проголосовать за понравившийся И мы разыграем нашу монету райда. У нас будет три места. Это номинал э, первое. Первое место это 200 райдов, второе это 150. Ну, вот такие подарки мы подготовили. А, благодарю вас за вашу активность, за вашу поддержку. И еще раз, коллеги, друзья, партнеры, всех с наступающим и до встречи в новом 2022 году. И обязательно мы скоро встретимся с Искандером Хасановым. Дайте немножко времени завершить все, что начато. Наберитесь терпения, никто никуда не пропадает. Все на месте, все мега стараются ускорить этот процесс, и мы скоро воссоединимся вновь. Все, всем с наступающим Новым годом. Всем пока. Да, до свидания. С наступающим. Пока-пока. Всех с праздниками. Отдыхайте, пока мы поработаем. С наступающим, ребят. Спасибо вам всем.